Всем привет! Компания Нагазу.ру Сегодня вторник У нас установка метана Toyota Corolla 2015 год выпуска Машина под субсидию не попадает Ставит за полную стоимость Устанавливаем оборудование Электроника OMWELL New Dream Блок управления Редуктор с манометром. Заправочное устройство ОМВ и фарсоночки ОМВ времени. Под капотом места не очень много. Разобрали, сняли жебо, То есть редуктор, чтобы потом в дальнейшем достать, нужно снимать жебо. Но давление можно подкрутить. Удобно. С электроникой проблем в принципе вообще не бывает из строя выходит только движущиеся части форсун, в редукторе, мембранки, резинки все, что соприкасается с газом в среднем ориентируемся на 150 тысяч километров вот монтаж подключение к проводке будет рядом с бензиновым блоком управления некоторые тянут сюда вот, проводку и здесь я подцепляют мы же делаем максимально по штатной проводке протягиваем и пучок проводов, чтобы был не толстый. По возможности, конечно. А, клиенту выдадим а, карту. Единственный бонус а, на 25 тысяч рублей от Газпрома. Если машина под субсидию не попадает, то карта не на 27 тысяч рублей, а на 25 тысяч рублей. А, баллон стал Синома. На 90 литров он вот стал притирочку тютелька в тютельку, вот прям Сейчас покажу, вот прям идеальненько, как сверху в и вот все идеальненько так стало. И с этой стороны со спинки спинка захлопнется и там вообще в притирочку все будет. Зазорчик сантиметр буквально от спинки сиденья вот хотя год год или два назад мог поставить по субсидии и практически в два раза дешевле на данный момент субсидия распространяется на автомобиль не старше 2017 года то есть у кого машина пятилетняя не старше 5 лет все ждем на установку ГБО Компания на газу.ру Всем пока!